Здравствуйте, уважаемые будущие гости Крыма, Николаевки и уютного дворика «Теплые деньки».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 Именно у нас вы сможете получить чувство умиротворения и покоя, теплые деньки как нельзя лучше подходят для того, чтобы отключиться от повседневных забот и волнений, забыть суету большого города, полностью сменить не только окружающую реальность, но и получить возможность для достижения гармонии в душе. Именно все перечисленное вы получите, выбрав наш дворик для своего отдыха в Крыму в Николаевке. Доброжелательная хозяйка всегда откликнется на все ваши пожелания, подскажет, где можно приобрести настоящее парное молоко, домашние фрукты и овощи, угостит настоящим вином из изобеллы, малинкой в сезон, ну и чем-нибудь еще. Покажет, где вы сможете сорвать свежую зелень в огороде, мяту и мелису для чая или мохито. Также в теплых деньках есть небольшой хоздворик, который был организован специально для показа деткам. В этом дворике живут карликовые свинки, курочки с цыплятками, уточки, куропатки, кролики. Дети могут под присмотром взрослых заходить в вольер и кормить животных, наблюдать за житьем-бытьем домашних питомцев в течение всего отдыха.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 Небольшую, но свою. Все это и плюс простое душевное знакомство с такими же, как и вы, нашими гостями, вы получите, выбрав наш уютный дворик теплые деньки, который расположен в Николаевке, в Крыму. Мы гарантируем вам хорошие искренние отношения и отдых, как на своей даче. Подумайте над нашим предложением, позвоните, напишите, и мы будем рады вас видеть в числе наших постоянных гостей. Хорошего вам отдыха в Крыму!